так всем привет с вами данил яценко дабы не растягивать следующую серию вормиксов с нуля я решил ее записать буквально через неделю сегодня будем проходить дроида вот сегодня будет прохождение с девушкой в принципе что мы тут делаем <кхм> меня тут ну, в принципе ничего не, не улучшено как бы да сейчас короче биту дам скидываю в кучу этих двух можно не скидывать можно скидывать по настроению короче смотрите сами Ну. Если скидывать в кучу, надо их сразу двоих уронить. Да, вот так вот сделал. Вот, а один рушит э, тотемы, а другой уронит. Желательно так проходить. Сразу атомка пошла на, на первый ход. Ну, чтобы дроид затравить. Вот, это вообще идеально, когда двоих скинули. Вообще, я раньше проходил их не скидывая в кучу. Вот, сейчас надо перчатку поставить, потому что этот друид и эти хранители будут уронить нас. И тотем огня надо сломать. Да, видите, защита нужна от этих. пушек Ну я дам бункер бункер у меня есть пашточный такое нубское прохождение с нубским арсом в принципе босс легкий можно вообще его пройти без арсенала потому что если ну, постоянно уронить их <coughs> при помощи вот этих зеленых э, штук даже фальшивая атомка в принципе В принципе, вообще идеально. Сейчас Кувалда или что-то в этом роде. Да, Кувалда вообще тут идеально. Это вообще идеальное прохождение, получается, ну, с нубским арсом Ну, как с нубским тут средний Арс на самом деле. Не совсем нубский Есть, есть хорошее оружие. Статем яда появился очень хорошо. Он заюзал, кстати, еще. Я смогу без траты хода его сломать. Блин. Ладно, пофиг уже. Я просто блок дам. Потому что, ну, они юзают немного. Ну, у меня блок не улучшенный, конечно же. Но ничего страшного, я думаю. А то сейчас этот второй ходит, второй заюзает привязку еще. Оно надо мне. Вот Все, <кхем> две кувалды уже дали. Сейчас, наверное, слом сломаю просто этот тотем огня. Блок пока стоит. Вот так аккуратненько. Главное сейчас колючками сломать. Да, так, это неприятно. Ладно, сломаю, просто не буду париться. Вот двухстволок это все. <coughs> не получается на регистраты хода. Долго просто эти появляются колючки. <coughs> вот, дальше буду проходить боссов. Не знаю, контент такой себе, потому что и так уже все умеют, но я просто играю на фейке, дальше прокачиваю, пытаюсь что-то снимать для вас. <таспрофили> О, прям идеально газ попал. Против, против поля еще к тому же. Ну, блок сейчас пропадает. А, тот, кто ходил, сейчас, в принципе, уже юзал, по-моему, если не ошибаюсь. Да ладно. А, ну токсин не брал. Ну все, я думаю, тут уже этих а, смысла нет уже. Тут... Думаю, сейчас просто сломают тотем. Вообще, в идеале сейчас отравить надо его еще. Это уже как успею, если. А -а -а, я не знал, что делать еще. Все. В общем, надо было затравить его. <coughs> Но арбалет не вижу свой. Да, вот нашел уже. Просто у меня арс тут немножко по-другому располагается. <coughs> Никак на основе уже. все этих уже добили сейчас отравить этого он заюзавший так что все победа должна быть так а что тут делать Затравлю просто. Так как он юзавший. В принципе, что? Ну, тут надо ждать, пока он травится. Пока колючки тут появятся. Чтобы его зауронить нормально. Либо кувалдами как-то. Во, кстати, на хорошая идея. Сейчас кувалду дать Да. Прыжок Прыжок. Прыжок. О, у меня. Сейчас грею пушка, скорее всего. Блин, еще заюзал Гандон. Подвой. Я тоже заюзал. С... Залять смысла нету. Сейчас только соранюшь. Сначала его так. Во, вся два снимал. Так, и что тут у нас идет? Все, идеально. Вперёд. Не знаю, ускорять, не ускорять видео. Я, ну, не буду ускорять его вообще. Некоторые видосы ускоряю некоторые не ускоряют. По настроению, знаете. Это, кстати, не очень хороший ход был. Ну -ка, ну -ка. Ой. Вперёд. Ой. Вперёд. Так что тут делать-то в конце? Куву дать? Попробовать? Кувал досталось? В принципе, да, колючки тоже можно убирать так. Блин, ранец надо взять еще, вот. Я и кувалды промазал, сука. Ну, короче. Тут перчатку ставить, если есть перчатка вторая. Да, конечно, ходы такие себе пошли. Все, сейчас он уже все. Ладно, я отсюда, пожалуй, свалю, потому что два перса в куче. Мне не нравится два перса, когда в куче. Так, что тут делать? Я не знаю, я успею. 68 хп снял, нормально, барашкой. Уже сколько ходов просрали, блин. Ну, на половину просрали. Сейчас главное нормально зауронить хп на 200 х. Блядь, а, как же так? конечно было очень обидно на напоролся мы тут пройдем как бы но что-то как-то хп у нас маловато <плес> да уж Я не знаю, что тут делать. Есть газовая хотя бы какая-то. Блин, я не знаю. Души. Вот, души, мёд, нормально сработали. Да, на мелком уровне сложнее, конечно, проходить, чем на 30 Но, в принципе, если мы не тупить, как и мы сейчас тупим, на изи проходится босс так вот сейчас блин не знаю что делать не знаю 5 души дам. а так они одни Одни души. Просто я думал, когда пошлюсь на них, типа можно больше использовать. Да, тупанул, конечно. Ну ладно, 80 хп тут все, как бы победа сто процентов наша. И сколько не утопится никак. Но я специально выбрал, ну такое прохождение нубское, чтобы было хоть какой какой-нибудь какой интерес возник. Да. Все, победка. Ну все, видосик снят. Возьму бонус еще. 7 ключиков, атомка. Ну, такое барахло всякое. Все. Кстати, еще напарников для прохождения боссов в бомбиксе. Чисто пройти боссов, все, и не играть там особо. Так что пишите мне в личку. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Будем проходить Фараона. Скорее всего. Либо же Рыцаря уже. но ну, Рыцаря ХЗ.